Ну что, Андрюшка, давайте, готовьтесь. Нет, предохранитель, ты нахуя сначала открыл? Сейчас да сначала нужно сначала взвести. Дергай до конца. Все, отпускай. Еще раз дерни. Ещё Нет, стой, стой, стой. стой. Не вот не так не надо нажать. Все. Давай. Давай, давай, до конца его толкни, патрон самозарядный. Толкай вперед. Все. Всё. Предохранитель нажал. Все. Ну. Теперь целься. Камеру не попади. МР 153. А? Давай. три. надо вообще, не Убежал Альдина. Предохранитель поставь. Всё, какой там, как в Давай. Блядь, дальше убежал. Нормально Топ Давай Фишерман Хунтер Предохранитель угу. Все три раза льдина упала Андрюха молодец Женек, специально для тебя, сибирский бродяга. Для твоих походов охуенно разводить костер. Горелка следопытка. У тебя там сухие есть дрова, сосна, хуясна, она быстрее загорается, чем вот этот вот тальник с Иртыша. Подкладывай, Андрю помаленчика. Вот так, да. Видишь, Женек, уже костерок горит. Выключаем. Я видел, короче... Ты мне сейчас Женек в WhatsApp звонил Я короче не слышал У меня короче связь херовая Я тебе попробовал позвонить Наверное с минуту до звон пошел, Ну через минуту примерно после начала звонка Но ты не ответил короче Видос выложил Который сегодня засняли Вот так вот Достаточно огня Вот такой вот костерок 20 января 2019 года, хотел сказать, 18 или 17. -го. Такие вот дрова летают ко мне в мою сторону, блядь чуть ли не в меня нахуй. Да они вовсю летают. О, бля. Вот такие вот дела, ребятки. Женек, посмотришь видео, подпиши кого-нибудь из своих друзей. Поделись им. В одноклассниках, в контакте, блядь. Вот. вот такой вот у нас плитка. плитка. Подогревающий. А, гречная каша? Да. Нихуя, где ты ее нашел? Как, где он, нахуй, подо льдом выловил? Шкварчание, кашки. Все, ребята, потихонечку, короче, наяриваем хлебушек, кашку гречневую, рядом с дымом. Ммм, вкусненько, ребятишки. Ммм. Можно было сало брать, но я не стал. Mm -hmm. М -м -м. Вкусно. Вот это выходные сегодня мы начали. Mm -hmm. Ну, начали и закончили, может. Ну, еще не закончили, нам еще километр, через пять только закончатся они. Mm -hmm. До дома <клыш> чесать и чесать. Mm -hmm. Покажи, сколько чесать еще, е Да чесать вообще далеко. угу mm -hmm.